всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с канцелярскими изделиями а более конкретно в прошлый раз я продемонстрировал особенный карандаш который называется куратога который изготавливает подразделение уни от производителя mitsubishi отличительная особенность данного карандаша то что грифель при помощи специального механизма при отрывском письме постоянно изменяет угол в данном случае 9 градусов и за 40 раз проходит полный круг так вот для того чтобы войти в мир данного карандаша производители данных карандашей разграничили диапазоны применения здесь вот лежат карандаши пачка для детей ну, так называемого дошкольного и начального школьного уровня чтобы именно войти в этот мир куратуре научиться правильно и красиво писать почему именно это считается детскими карандашами потому что выполнена из пластика и достаточно дешево стоит так например если это коробочная версия вы можете найти карандаш просто поставляется вот как вот в варианте показан рулетка без блистера просто наклейка на ней наклеена коробочный вариант поставляется достаточно дешево ну, например для российского то есть стоит будет от 200 до 300 рублей если же это у вас блистер, то в этом случае у вас стоимость возрастает из-за того что появляется как бы праздничная упаковку для того чтобы подарить так вот стоимость будет где-то от уже 300 до 400 рублей пришло это все из китая как обычно в сером пакете то находилось в сером пакете вот здесь вот продемонстрировано я приобрел 6 таких карандашей для чего не из жадности конечно а из-за того что в дальнейшем планирую использовать по прямому назначению а чуть позже скажу по какому прямому назначению сами знаете что помимо письма данный карандаши еще и предназначены для рисования чтобы у вас грифель равномерно стачивался по окружности тем самым у вас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 Заказал я разноцветные, но посмотрим что пришло, чтобы были разные цвета, там черный, зеленые, оранжевый и так далее. Вот видите, пришли разноцветные, а вот меня оранжевый. Продавец не доложил, а положил два черных, то не очень Хорошо тебя выбор был именно среди разноцветных вариантов вот такая вот упаковка давайте посмотрим один из вариантов приходит вот в таком стандартном блистере здесь продемонстрировано дальше описание вот здесь вот китайская напитка да и кстати если вы видите произведено в Китае можно кстати проверить их Код. Хотя вот здесь вот 490 написано первые цифры. Если вы откроете, вроде как принадлежит Японии. Но сразу же хочу сказать, что первые три цифры не всегда обозначают страну производства. Чаще всего эти три цифры обозначают, где находится производитель этих карандашей. Соответственно, у нее у нас располагается Mitsubishi. То бишь. В Японии значит здесь идет 490. А вот остальные 6 стимулов это уже код идет производителя можно посмотреть где находится производитель производства данных отношений. но судя по всему производство находится в Китае кстати можно штрих код проверить может быть даже я оставлю вариант проверки этого штрих кода и посмотрим соответствует или нет это производитель хотя здесь все красочно японского производства вы вот такие карандаши не найдете достаточно дешево стоит, если найдете то стоить будет они в два раза в три раза дороже японского производителя, как вот тот вариант который в прошлый раз я демонстрировал и давайте вскроем посмотрим функциональность и работает ли данный карандаш в том же варианте что и вот такой вот карандашик. выполнен он полностью из пластика здесь резинка стандартная, кстати они продаются отдельно можно купить эти наборы, все выполнено из пластика, это связано с тем, чтобы безопасить детей потому что иногда бросаются, может тыкнуть, чтобы достаточно быстро все сломалось, не повредив ребенка, поэтому и называется детский, То есть здесь по минимуму металлических частей, в отличие вот от этого карандаша, где вот нижняя часть металлическая, это пластик, пластик сверху для того чтобы именно для детей вину того что безопасность на первом месте но это не предполагает о том что данные карандаши плохого качества и давайте посмотрим как этот карандаша пишет Я для этого подготовил листок бумаги Смотрим предыдущий вариант так ну а зачем я купил такое множественное количество сразу хочу сказать что данные карандаши будут применяться непосредственно для рисования ну, либо письма но использоваться будут специальные цветные грифели вот здесь вот продемонстрировано той же самой фирмы называется nano dia здесь вариант пробника вы можете попробовать и то же самое изготовлено в японии если эти карандаши сделаны в китае то данные грифели, вставляется здесь 20 вариантов вернее 20 грифелей 0.5 а эти по 0.5 и 7 цветов, одного карандаша не хватает, но есть вариант рулет поэтому всем ну либо чуть попозже еще продемонстрируем так я вам продемонстрировал карандаш японский китайского производства это уни куротога который предназначен для письма и рисования ввиду того что грифель у вас постоянно стачивается равномерно и в результате получается линия одной толщины каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео